В 2011 году свою работу начала студенческое телевидение КФУ. И уже в сентябре 2012 года телеканал «Универ ТВ» вышло в круглосуточное вещание в интернете. А сегодня телеканал уже вещает в эфир на цифровом пакете в кабельных сетях «Таттелеком», «Ростелеком» и других, а также в интернете на сайте «Универсмотри.ру». Сейчас наш телеканал будет транслироваться в новой кабельной сети «Казгорсеть». Это филиал крупной сети Уфанет. Компанию Фонет присутствует в 10 городах России. Это Башкирия, Оренбургская область, Казань и Нижний Новгород. На самом деле разговоры о... Появление Универ ТВ в нашей сети достаточно давно идут, но ну, как бы вот в этом году приняли такое решение, что Универ ТВ будем включать в сеть. Хороший канал, студенческий канал, делают сами ребята, он интересный, мне кажется, молодежи будет интересно смотреть его. Если говорить о количестве абонентов, это больше 30 тысяч. Присоединение кабельной сети Казгорсеть дало нам существенное увеличение аудитории. Вот компания КВС, одна из таких компаний, которая пошла нам на встречу и обеспечила трансляцию нашего телеканала у себя в кабельной сети. Мы сейчас доступны в открытой цифре на 169-й кнопке. Сегодня телевидение КФУ представляет собой полноценный медиахолдинг, включающий корпоративный телеканал КФУ, круглосуточное студенческое телевидение Универ ТВ и круглосуточное интернет-радио ЮФМ. А телеканал «Универтово» не только освещает новости студенчества, но и знакомит телезрителей с наукой, образованием, медициной и многим другим. У нас начинают смотреть больше и больше. Казанский федеральный университет начинает выигрывать в этом, потому что все больше людей начинают видеть, понимать, что же происходит в университете. А мы каждый день рассказываем это своими новостями, программами, в которых появляются наши профессора, ученые правительства, руководства университета, которые четко, достаточно доступно объяснять, что происходит в университете и вообще, что происходит в научном мире. Для студентов работа на Универ ТВ это хорошая возможность научиться азам телевидения, попробовать себя в роли корреспондентов, ведущих и операторов. Огромным преимуществом является более современное и профессиональное оборудование, чем у других телеканалов Татарстана. Сейчас у юных звезд телезрителей станет гораздо больше. Это только стимулирует к упорной и плодотворной работе. А о деятельности Казанского федерального теперь будет известно большему количеству народа. Анна глазнова Роман Самарин, Универньюз.